Наш мир очень быстро меняется. Все мы заняты. Суматохе жизни часто забываем о своем здоровье. А ведь стрессы, экология, плохие режимы питания и сна очень негативно влияют на наш организм и ускоряют старение. Так можно ли как-то сопротивляться этому? Да, можно. Уже давно придуманы препараты, продлевающие жизнь человека, замедляющие старение и восстанавливающие поврежденный организм. Эти препараты представляют из себя короткие белки, которые несут информацию. А название им — пептиды. Мы привыкли, что когда заболели, врачи начинают набивать нас кучей разных лекарств, которые часто просто убирают симптомы. Лекарства не восстанавливают поврежденные органы, а закончив действовать, отлагаются в нашем организме, а потом вызывают проблемы. С пептидами все совершенно по-другому, они сами ничего не лечат а ускоряют процесс регенерации органа. Проникая внутрь клетки, пептид заставляет ее активно делиться и может повысить ее продолжительность жизни на 40%. Старые и дефектные клетки убираются и заменяются новыми, работающими правильно. Орган обновляется и выздоравливает. Пептид подтолкнул организм вылечить самого себя. Для каждого органа есть свои отдельные пептиды, которые подходят только им, остальные органы их просто игнорируют. И это хорошо, так как в организме не будет никаких случайных реакций и побочных эффектов. В этом еще одна прелесть пептидов. Они абсолютно безопасны для всех. Основоположником пептидной биорегуляции является русский ученый Владимир Ховинсон. Изучая действия пептидов и ставя опыты над животными, ему удалось увеличить продолжительность жизни подопытных на 40%. Гораздо позднее Хавенсону удалось с помощью пептидов восстановить сетчатку глаза пациента с 5% зрением. А сейчас он работает над тем, чтобы увеличить среднюю продолжительность жизни человека до 120 лет. Поначалу даже трудно представить, какие возможности нам открывают пептиды. Миллионы людей уже пользуются ими и выздоравливают. Так может и тебе пора задуматься. Хватит откладывать свои болячки на потом, а когда что-то заболело, набивать себя химией. Думать о здоровье надо сейчас. Тем более, что в наше время пептиды может купить любой человек. Когда угодно.